Опустим в колбу, закрытую пробкой, три трубки одинакового диаметра, но разной формы. Отверстие всех трубок находится на одной глубине, и уровень воды в них такой же, как и в колбе. Через четвертую трубку мы будем нагнетать в колбу воздух. Увидим, что во всех трех трубках вода поднимется и установится на одном и том же уровне. Происходит это потому, что при нагнетании воздуха в колбе увеличивается его давление. Это избыточное давление воздух передает поверхностному слою воды, который передает давление следующим слоям, лежащим глубже. Таким образом, созданное нами избыточное давление передается за счет хаотичности движения молекул воздуха и воды по всем направлениям. Поскольку уровень воды в трубках одинаков, то можно утверждать, что давление передается жидкостями и газами по всем направлениям одинаково.